Всем привет, ребят! Да, новый влог, коих не было уже 4 месяца, но за эти 4 месяца в моей жизни особо ничего интересного не происходило. В принципе, те, кто следит за моим инстаграмом, могли видеть некие изменения в моей внешности, вы и сейчас можете видеть это вот пирсинг, татуировки. Но это не важно. Об этом дальше узнаете по ходу видео. Вот в принципе. За последние пару месяцев я наснимал немного видео и сейчас решил склепать из этого всего влог. Каких-то моментов не было и потом мне придется это вот так вот с вами объяснять почему, но в целом надеюсь вам понравится. И зацените новую заставку канала, я стараюсь. Вот она проколола мне бровь и она сейчас будет бить мне блять на шею татуировку Мне пизда Мне пиздец Если я буду плакать я не виноват Да? Может быть Пиздец <связь> Мне пизда Пам-пам-пам! Я... Можно я усну? Нет! Эксперимент да, не номер один. Я думаю, мы подобрали под моего ягненка. Сука! Я не подопытная крыса, блядь. Ягненка. Да, Эксперимент номер два! Ну, ⁇ баный свет. Мне пизда. Ой, это что-то приятно пахнет, кстати. Это вазелин Сука, а жопа заболела, да? Можно мне уже плакать? Да в смысле? Нет? Пока рано. Пиздец Нет, еще рано. Она еще не начала меня бить. Надеюсь, не так бить. Иголками, блядь, я боюсь иголок. А это наш... Тату-мастер. Аспирант. Да. Наш ученый, блядь. Как там из звездных Войн магистр? Йоба. Магистр Йоба. Йоба! Йоба! Йоба. Йобаный рот! Если я это увижу лет через 10. Бля, привет! Я такая ебанутая была! А это ее личный перфоратор! Перфоратор! Перфаратор! Это уже страшно на самом деле! ну блять он работает по принципу перфоратора ну так то <смех> да <смех> <смех> не, ну, в принципе по факту ой типа а слегка. я забыла один проводочек подключить ой блять она оттянет время <смех> нет да. тебе это напрягает? это ты не забитый не я то нет не она ушает. меня сейчас в детственности лишает как понимаешь? ты ему больнее чем тебе? ну да как как? какие ваши первые впечатления? мои то? Ой, а, пока не знаю Пока она мне еще... Пока еще она не, не вбила мне иголки в шею. Так что пока нормально. Ты готов? Ну? Ты уже начала? Я еще не начала. Я Да спрашиваю. начинай! Ты готов? Да! <смех> ну шо ебать, прощайте волосы. Привет, дредосы. Давай, Кстати, если хотите увидеть, как делали мне вот эту бровь, то... Медленно выдыхай. Медленно выдыхай, сказала Максим. Я выдыхаю. Серьезно? Громче выдыхай. Я это тихо делаю. Через рот выдыхай. Вдох. Выдыхай. Ух, сука, непробиваемый. Не открывай глазик, пока я что. понял. Скажем так, это было больно. Насколько? Ну, на троечку. Из десяти. Из десяти? Да. Не то чтобы прям жестко. Но правда, я у меня теперь типа, брод не чувствую вообще. Так, То есть... Ты же меня сейчас прикоснулась, да? Нет. Нет? Ну как чуть-чуть. Ага, ну, понятно. Чуть -чуть, чуть -чуть. На что я подписался? Осталось самое, это... самое блядь, тело. тяжелое. Да, и <къем> Сережку? Я вставила ее уже. Да ну. Да. да. Серьезно? О, да, да. да. Ебать. Сука. Я даже не заметил. Чё, Вс, Макс, А теперь повернись. Можно мне глаз открыть, да? Иди умывайся. Ох, ебать за рот. Охуеть. Повернись. Мать, всё в крови, да, хуеть. О, бля, я его вижу. Пошла пизда по кочкам. Да пиздец. Я индейц. Порчу мужчину. Пиздануться можно. Сейчас вы, наверное, задались вопросом, какого хуя я без дред? Отвечаю, на тот момент дреды были только бело-розовые, и розовые я не хотел себе делать, а белых было очень мало. В итоге мы решили сделать пробные дреды, которые сделали мне только на заднюю часть. Мы примерились, в принципе это выглядит нормально, но их было мало, и поэтому мы пока решили их не делать, и надо поднакопить денег и купить нормальные дреды, и потом я уже их наконец-то сделаю, да. Вот, собственно, поэтому дальше во всем видосе я буду без дред и просто, чтобы вы знали, вот. Что тебе надо? Помогите, она меня жрет. Спасите, блядь. Я только что спиздил отсюда конфету. Я... Мы собрались делать печеньки и мы в магните. Мы ищем то, что нам надо для печенья. А нафига нам делать печеньки? Тут есть печеньки. Давай просто купим. Что бы и нет. Так купим, будем делать печеньки. Поехали делать печеньки. Бу! Алло. что делаешь? Имбеханное печенье. Класс. Ну, сейчас я измолову. Как ее, блять? Гвоздику. Это она так воняет? Да. <свист> Ясно. Ядрная и вонючая. Ну <свист> <свист> и коротко о том, почему гвоздики особо много нельзя ужить. Питно. Макарошку. <свист> Они живые. Или они уже ожившие? <смех> <смех> Ты серьезно? Да нет, они живые, я себе Хотя, попробуй сама. Может, я просто это... Или Сейчас башкой на короны, да? И такая и вс ⁇ И минус, Лина. Может, Бля, что, блядь? Как, как в прошлый раз, короче. Я просто лежу. Ребят, у нас тут труп, короче, это. Я пошел скорую вызывать. <смех> а, нет, скорее ПНД. Нормально. Ай, ты... Дай мне руку. Сейчас. Что за сприс? В жопу тебе Да, его, не сейчас. надо в жопу, пожалуйста. Можно <смех> вот на противень, давай. Сейчас будет печенька. Это похоже на какашку. <смех> Блять, это какая-то какашка, серьезно? Это имбирь. Какашка. имбирная какашка! Вот как должны выглядеть печеньки, да? Как говно. А чё они такие маленькие? Я думаю, больше будут. Больше? Много больше делать. Не, просто я думаю, прям как, знаешь, печеньки. А, оно просто выглядит как, как, как собачья какашка. Понос, да? Да, ну просто, ну вот, ну серьезно. Что? Эта штука не особо качественная, поэтому да. Какашка. Ужас. И ну, вот а скоро будучи. А почему она похожа на какашку? Я не виновата. Ты сам выбрал такую, блять. Формочку. Ну я же не ну, ну, я, я ж не знал. Пиздец. Ну. Ты уже начала? Я еще не начала, я спрашивала. Да Ты готов? Да. Сука, пизда неудобно. Не спорю. Ну слушай. Я еще только маленькую черту. Uh -huh. <свист> Ебать. <свист> что как будто творишь? шокером хуярят. А меня вот. хуярили шокером на полной <свист> мощности. А, знаешь, что такое шокер, да? Uh -huh. А прикинь, шокером в шею. Пиздец. Ну меня-то хуярили в руку. Не, меня в шею. Блять, это так то ощущения. неприятно, пиздец, как будто на ты сразу подышно. Ну. А сегодня на шее солнце. <реком> мне уже набили контур, блять. Да, ну, похер и это пиздецкий, блядь, больно. Что за крас? Убейте меня, пожалуйста. Почему она на меня сверху так смотрит? Мне страшно. Ну пиздец, мне страшно. Давай, да Евашин. Мы, короче, едем. У нас Лева за рулем. Лева. У Левы нету прав. Не но он едет за рулем по дороге. Охуенно. Куда мы едем, Лева? Нахуй. Мы едем в Сургут. Без пиздец. Прав. Без прав. Ладно, вон На человек права. сзади с правами. Это лада, одиннадцатое. Права для лохов? <с delta> «Права для лохов Верно подметил, Моя да? Мне нужно в ГИБДД сказать. Я так и понял. Сейчас, через пять минут, мой дом вообще... Нашим был купли, было? Лида. Привет. Лида хуйня? Что? Нет. Ну ты сказал, что Лида хуйня. Ты хуйня, Ты хуйня. Ты только тухой, блин. Ты только тухой. Так, погоди, нам кинули вызов. Выходи! Выходи, я помогу! Блядь, какой нахуй выйти? Их выталкивай нахуй! Ты что, блядь? Нас выгоняют отсюда. Я люблю тебя. Ну ладно, я пошел. Это же типа... Лина, Лина, фары включи! Блять, мы мимо Адепса без фар А я же, блядь, в нибудь стыкалась практически на... А, да, там не видно было. Мы выехали из города... Без, без пар. Без <смех> фар. <Есть прав, смех> без Ну ладно, у нее права есть. правами, ты что? законно, все официально. Права да, от да. вообще-то, в ГИБДД сказали. Ну. Чем он могу поелать? Билот, Иди нахуй! Не пи! Не пи! Не пожалуйста. Мне, блядь, сюда домой вернуться надо. Морозина ебаная, сука. Да, давайте не сильно прям беситься и орать. Много. А ты привыкай. Ну, я привыкаю. Ты часто будешь пьяных возить. Я так понимаю, я встряла, да? Конечно. Я не скажу вам, что я получила суда. Поэтому я скажу только Алисе. Понимаешь? Мы ссык. всему свету, знаешь. Мы приехали... Куда мы заехали? В пас. Мы в пас приехали. Пописите. Не зашли сюда послать, облегчиться. Это ты во будешь, да? Да. Я заебалась. Вот так. Охуенно. Зато у меня есть права у Льва нет. Да, Лва без права. Калашар. Да. Ну, все, едем. Дальше. Да, мы. Все, дальше. Следующая остановка Сургут. Вот так вот мы выпутываем все ситуации. Покет, и это насадка. Класс. И скотч. Много скотча. Много скотча. Если скотч не работает, значит вы наклеили мало скотча. Нужно больше скотча. Ну давай попробуем, как это работать будет. Ну дай бог нормально. Ну, может быть, может быть, а может и не быть. Но идет, то нет вообще. Нет. А ты дырку сделала? Да. Точно? Да. А большую? Да. Точно. Больше твоего Ну блять! О, сука. Люхинова. О, сука. А это типа знаешь на ютубчик так вот вот вот сука вот, вот она вот это вот она... вот смотрите как она выглядит теперь чтобы вы знали прекрасно я знаю давай работай сука оно не работает я блять так это затея провалилась блядь. что блять я боюсь ютуб это не пропустит это очень похоже на... Ты поняла? Ты и ты делаешь? Тут же масло! Не меня смешить! Съеба. Сука! Ой, блядь! блядь. Все, все руки в масле будут. Да похуй! Блядь, начнем похоже с яйцами. Это реально похоже на говно! Сука! Ну О, пиздец. Ложечки, что это, ну серьезно? Ты вот это еще покажи. Ну говно какое-то, ну пиздец. Прям, прям полноценное полностью говно. Ну что это, блядь, что это? Мы решили отказаться от говна, и в итоге теперь у нас... Э... Коровье лепешечки. Как... Коровье дерьмо, короче говоря вместо обычного... Ну, <свят> типа, мы отказались от говна, но, типа, это, это все равно лепешки, это все равно говно. Да. Просто имбирное. Имбирное говно. <свят> Пиздец. Ой, блядь, походу делать печеньки это не наше. Нет, типа, делать печеньки это, конечно, мо ⁇ Готовить я обожаю, люблю, но именно, типа, форму для печеньек делать. Это <свят> сложно. <свят> Слишком. Пиздец. Мы приехали, мы приехали в Ауру, блядь, мы, сука, в Сургуте, уу, сука, у нас тачка а, прям здесь, сука. Сигарета, сигарета, сигарета, Мы, короче, в Ауре, и это, я здесь в первый раз, это ебаный город, вот три города. Э, девки куда-то от нас убегают, если мы их опять не найдем, а мы уже их потеряли на, на начале, у нас был с собой нож, и я его сдал охране. Ебать, тут фонтанчик. О, охуенно. Девки сейчас куда-то съебутся, блядь, мы хуй найдем. Вот. Они, мне кажется, специально от нас съебывают, Лёва. Да? Погуляем. Давай пошли за ними, нафиг, а? А то они сейчас свалят реально от нас. Куда сваливаете, а? Сволочи такие. Нихуя не смешно. У вас такие же дома. Блин прилетело ебало деревянной рукой подожди, подожди, просто подожди. иди вот сюда вот, вот. стой стой стой что ты делал? Ну, да. заебись просто четко да отстань что делаешь да отстань так слушай знаешь что иди-ка ты о тупо норм стой. я его стой. так оставлю слушай Приветствую. Здорово. <смех> Что происходит вообще? Поставь его на место, пожалуй. О. Так, а где это? А вон она там стоит. А где это? Ой, это фисос. Дети нашли игрушки. Вам, тупо весело. Мы, блядь, лево ключи проебал. <смех> Мы теперь тупо уехать не сможем. Тука! Вообще охуительно. Я а они... почему я проводками в крайнем случае смогу зажечь? А, да ну, ну да. В любом случае, Лева, или тыщи ключи. Чуваку, Ника, ты позвони такая. Это как ты там проводками зажигал? Не, я ж машину <смех> открыл. Открыл? А <смех> как, <смех> а как, <смех> а как Открой, ты ее открыл? Дальше. Вот как он ее открыл? И вот и это сидела. вопрос. Че? Да? Ага. Красава, блядь. Нашли ключи, заебись. Пизда? Да. Хуйна! Пиздец. Нахуй. А, -а, а, съесть хотят. Конечно, видос не передаст, но дома здесь неебически классные. Это аура. Где? Это аура. Вот так вот. Классно. Собственно, на этом вся наша поездка в Сургут была закончена, потому что мы слегка не подрасчитали со временем и выехали слишком поздно. Вот. а возвращаться нам надо было примерно к 10 вечера, а вернулись домой мы только в первом часу ночи. Плюс у нас кончался бензин, и мы не знали, что делать. И все были уставшие, мы ехали 12 часов, практически это с учетом туда-обратно, часто останавливались, пересаживались и все тому подобное. Немного погуляли в ауре, вышли из ауры, думали прогуляться по городу, но время поджимало, и мы решили, типа, ну ладно, съездим еще по одному делу и поедем домой. Вот мы, собственно, так и сделали, поэтому в следующий раз мы уже, надеемся, нормально погуляем по городу, и это будет днем, а не вечером. Вот, собственно, а на этом все, вся поездка в Саргут. И мы лепешки закончили. И они реально все похожи на говно. На раздавленное говно, кстати. Как говорится, монтаж. Хоба нахуй, печеньки. Смотрите, это пресс. У протони есть... Блять, ебаный в рот, страшно так как. Приплась на вкусные печеньки? Хуй тебе не вкусные печеньки! Блять! Кажется, они не доготовились. Возможно. А, они слишком мягкие. Так. Очень мягкие. Прям что-то вообще. Не готово, да? Отправляйтесь дальше в духовку, суки. Ну что я птал? Журата. Пахнет прям пиздато, слушай. Да, ты хотел, а вот на деле сейчас узнаем. Доделались они или не доделались. Да я подс. Но ну, они еще мягкие, слушай. Они, ну ка. Ну вот они вот опять мягкие. Ну подожди, дай я проверю. Давай. Лепешечки. Лепешки, блять. Да бля. <смех> У меня лапки. Чё, как оно? А ага, ещё, подожди. Ну, просто, это... Ну, по сути, они, типа, просто разваливаются сильно. А в целом готовы. А так, да. Заебись. В целом они Отлич. готовы. Классно. Печеньки! Открывай. Я в ахуе заебался, это дикий пиздец. Видно, да? Да, видно, видно. Ебаный свет! Охуеть, блять! Как же это сука было больно! Ты еще расскажешь, как я тебя кусала. А, да, она меня еще кусала, чтобы перебить боль на шее. Потому что он сам это И Да, я сам попросил, потому что боль переходила больше на руку, чем на шее. Но Жел это реально работает! Пошел. Видео пошло. Раз, два, три. Ну а на этом все, ребят. Да, видео получилось не слишком насыщенным. Были веселые моменты, но... Честно говоря, сейчас в моей жизни происходит какой-то лютый непонятный пиздец. Так сказать, черная полоса, из-за которой не очень часто получается снимать какие-либо видосы. Сейчас я постараюсь исправиться и такие как-то возобновить деятельность канала, что ли, так сказать. Вот. А пока это все, что я смог снять за последние несколько месяцев. Да. Буду стараться и надеюсь, что-то из этого довый. Ну, на этом все. Всем удачи и пока!